всем привет друзья сейчас я сварила картофельный суп вот она у меня разварилась хорошо поджарила морковку лук колбасу и добавила зеленый лук зеленый лук у меня на балконе соседка мне оставила которая переехала сейчас я вам покажу не показывала я вам смотрите как хорошо хотела укроп закинуть но я забыла что у нас окна привезли пластиковые давайте я вам вот они я прикрыла, чтобы стекло не трогали Андрей будет сам устанавливать Потому что он устанавливать умеет а Лишние деньги кидать на установку смысла нет Вот, сегодня привезли С Димой занесли с утра пораньше 8.30 они уже... Э, нет 9.30 они уже здесь были вот. Мы с ним занесли А, соседка еще помогла нам Троем Кошмар, я не думала, что они такие тяжелые Ужас у Даринка все лапает. Нельзя, да, нельзя. Ах, нельзя. И э, пришлось закрыть. Да, да. Пошли на балкон, я вам покажу. А у меня укроп-то в морозилке. Достать не могу. Вот у меня зеленый лук. но Его домой надо было занести. А у меня он застыл. Надо занести. это потом. Да, да. Тигра, тигра там, тигра, да. Ага, тигра, тигра. Да, рычит, рычит умаха. Вот сетки, подоконники, сливы уличные, все здесь. И по мелочам у меня лежит в квартиру здесь положила. Вот. Так что Андрею на выходные работа есть. Кроме этого еще чеснок посадить и моему отцу помочь. Вот так вот, друзья, работаем. Пошли, пошли! Пойдем ням-ням дам, пошли. Марина, картошку пошли, дам. Мне кажется. Че, с пятерочки? с таких магазинов боюсь кушать. Какой же ради, толстый. Кормовой, наверное. Ну, больше нету арбузов этих магазинах. Сладки нет? нет? не так Как? такой сладкий, но он поднял. Не холодный. О, нету семечек. Половинку облизывается. Стоит сегрик. Ляля, кушай, кушай. Угу. Ну вот, друзья, мы пришли в огород. Начинаю варить поросенку что-то с и поясница. Ну, теперь. Андрей дергал что-то. Подергал. Вроде так и ну, ничего. Более-менее. <coughs> у меня отец приехал, а не возил. сейчас торф. Сыграл. Вот. Красно отдельно, беднее отдельно. Да. Сейчас мужик проходил. Гусь у нас напал на него. Поросенок, говорю, что вы так на людей набрасываетесь? Там кози у нас бегают. Белка, Стрелка, Манька, Бяша. Андрей, каждый выходную Бяшку выпускает. Так приезжает. Я его не могу. Вон они стоят четвером. Четвером стоят. У нас Бяша гулять хочет он. Ой, балбес он у нас, балбес. Все, деревья чешет, Андрей, говорит, по дороге идет все. Все, рога об деревья чешет. Копыта, говорит висят, сам рогами зацепился, об дерево и бесит, говорит, чешет. Ой, бастал еще у нас. Сейчас буду чеснок подготавливать. Зачем Петьку-то гоняете? Зачем? Что он вам опять сделал? А? Идите там, сидите. Вместе же живете все. Там зерно у нас у, э, просыпалось. Вон кур запустил. Пускай клюют. Торф вывозит а, на ту грядку, где мы сажаем. Сажать будем второй год чеснок. В том году навоз сюда закидывали, на грядку, ну где мы живем сейчас. Грядка пустая была, ну то есть неудобренная. Сейчас мы стараемся удобрить все. Торфец два раза уже увезли, еще, говорит, раза три увезти надо. Раскрыл Андрей. Вот так. Это Боня. Что за мной будет? Да, Боня? Боня? Боня? Все, бегать некогда, надо чистить. Чистить чеснок. Сейчас они пропашут и быстро сделают. Мы конечно, на огороде здесь белый чеснок только сажаем. Вот такой. Вот такой крупный. Хороший. И подписчик написал, что дал совет, как надо посадить. Но я по его совету. Сейчас. Если вырастет хорошо, тогда я порекомендую. А пока? Пока я только сажаю сама. Смотрим, как пойдет. Бонька все, всю грядку истоптала. Боня! Опять что-то свистануло и убегает. Боня, ишься? Боня, ишься? Беганка. головка, а у дома посадили чисто одну грядку красного, потому что спрос чеснока идет, многие не успели купить, так как я не стала продавать до конца потому что надо было размножать побольше чеснока посадить так что на будущий год будет и для них а кто и не сажает чисто на еду покупает Творница, что угу. А? Полтарашки Чего? Острый конец. наконец, езди пробку-то но А, -а, -а. а как удобно шельтер? Нет, конечно. Все, ну, друзья, посидели мы. Сейчас ночок наш беленький. И советский, третий сорт советского сургакша Он крупный тоже. Короче, нынче поболее посадили. Будем размножать. Народ убавляется, чеснок идет, на ура. А это остатки капусты. хорошая это дома. Ляшки даю, козам даю.